В самом зале КСК Казанского федерального университета УНИК состоялось первое в текущем учебном году заседание старостата, в котором приняли участие старосты первых курсов академических групп Казанского федерального университета. Перед присутствующими выступил директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова. Но здесь в вашем именно статусе возникает позиция, что вы являетесь важным информационным и организационным ресурсом в вашей группе. Староста – это студент, который является формальной главой студенческой группы, занимается административной работой и выполняет роль связующего звена между студентами и администрацией учебного заведения. На встрече рассматривались вопросы организации работы со старостами академических групп, которые, в свою очередь, были проинформированы о своих дальнейших функциях и задачах. В соответствии с повесткой дня были затронуты вопросы деятельности общественных студенческих организаций и объединений для студентов первого курса. Мы с вами проводили и процедуру заселения в общежитии, те, кто является иногородними студентами, и те, кто проживает в общежитии. Потом, соответственно, сотрудники Департамента молодежной политики в рамках встреч в институтах знакомили вас с позициями, которые считаются социальной направленностью и рассказывали о тех возможностях, которые есть. В ходе встречи были освещены и другие важные аспекты образовательного характера. Старосты были ознакомлены с адресами официальных страниц, студ объединения университета в социальных сетях для получения актуальной информации из жизни университета. Амир Ахтямов, Зарина Аджихалилова, Фарид Захит Универньюз.